Кому народ доказать свою правду по тем событиям и по поводу нагорного Карабаха? Вы знаете, я перестал оценивать правоту и неправоту. В любом случае во всех событиях подобного рода и правы и неправы всегда все. Вопрос в том, ценой какой крови это правота и это неправота доказывается. И какое это может иметь влияние непосредственно на наши с вами судьбы. То есть на судьбы тех людей, которые мне все-таки гораздо ближе, чем, уж простите, и азербайджанцы тоже. Я да, там я помню свой материал «Геронгойский батальон». И очень серьезно отношусь к этому. И с огромной, кстати говоря, нежностью вспоминаю его героев. Вот напомнили вы мне. Могу сказать, что вот это обидно будет слышать всем, но... Самый храбрый человек, которого я в своей жизни не видел, был азербайджанец. Его звали Визир. Это был какой-то мужичок в грязноватом, пахучем, очень сильно пахучем селедкой ватнике, который э, ничем не выделялся, сиденький и простой. И я помню, когда этот геронбойский батальон, в котором я был, разгромили, оттеснили, и я видел панику, как основные силы в ущелье Суамбары-Сарсанг садились, воевали, дрались за место в автобусе, который вывозили с передовой. Я вдруг увидел одного человека, который сел в УАЗик, стал заводить его. И этот УАЗик был направлен туда, откуда все бежали. Вот где было месиво, ад, где уже лежало 500 трупов где уже все полыхало и взрывалось, где наступали армяне. Я увидел, как этот человечек собирается туда ехать. Я ему говорю: "Ты что сумасшедший?" Он говорит: "Там раненые. Ну, поехали вместе, конечно." И там, были, там была сцена еще та, потому что э, там, конечно, оказались никакие не армяне, там оказались псковские десантники, нанятые армянами. Почему так мощное удалось выбить э, азербайджанцев из ущелья? И этот человек визир. Ну, Уазик подбили. Нас высадили, собрались расстрелять, но ну, тут, значит, псковские десантники меня опознали. Сказали, Глебович, так давай на нашу сторону лучше тогда. Я говорю, так вот, какие проблемы-то? Они говорят, а что с Айзером будем делать? Я говорю, как что? Пусть идет. И со мной согласились и передали по цепочке, что сейчас Айзер побежит. Вы по нему не стреляйте. И этот человек, визир, он, во-первых, там подошел, долго копался в разбитой машине, вынул свой автомат, повернулся, пожал мне руку и не побежал. Он пошел, он шел, так как не, не могли бы идти все герои Шекспира. Он шел своей спиной, показывая, что вот она, вот она, мишень, но бежать я не буду. И когда он услышал выстрелы, он тоже не прибавил шага, а стреляли вверх. Салют. Мистер Хач. Понимаешь, Армении не любят жить сегодняшним днем только они всегда думают о будущем какое будущее их ждет тут никакого а какое требование конкретное вот было на митинге что я смотрю там что-то кричали С ты смотрели. еще там момент такой был там кричали еще одну вещь знаешь в принципе вот эти вот провокации типа что майданы антироссийские движения тут в Армении, в принципе это частичная правда мы это громко не афишируем, но народ против того, чтобы Россия в ручном режиме так вам, да, управляла Арменией, так же как и другими республиками uh -huh. Российской Федерации, при том, что у нас нет каких-то прав и привилегий в России. Потому что многих, например, уже два года депортируют из России uh -huh. ну, те люди, которые просто реально ехали на черную работу. Они даже этого лишились, у многих стоит просто депо из-за того, что они просто там просрочили там Документы, а, виски, да, вот это, да Не знаешь, такие законы принимаются в Армении Ты просто, я не знаю, наверное, со слов упадешь, если не знаешь Короче, новый закон Те армяне, которые работают э, в России, должны платить налоги Армении За что? За то, что они в России зарабатывают, я вообще не понимаю они и так называют деньги в Армении своим близким родным. Да Тут и так процесс, ты уехал, семью оставил, да, там еще какие-то... Да, Знаешь, мне кажется, что у меня вчера было очень много хейтеров, так называемых ватников, да. Да, их а... много очень вообще. Я все-таки думаю, что это идет, вот этот вот процесс этот идет от правительства России, которое старается всеми методами сделать так, чтобы армяне поменяли свое гражданство на российское, осталось тут много, очень мало народа осталось тут, чтобы, когда Путин уже решит присоединить Армению обратно к Российской Федерации, не было много протестующих, я mm -hmm. это в речах, в речах Путина слышал, он один раз нашему олигарху э, в России э, сказал, что вот спросил его, сколько армян живут в Армении, ну, он сказал там, ну, официально там 2 миллиона. Там, угу. на самом деле меньше, потому что э, практически 7 раза, вот, как в России, либо переезжают. И он сказал, в Армении больше, ну, то есть в России, Путин сказал, что в России больше армян, чем в Армении. Так, это не только наше мнение, это мнение всего, там более 2,5 миллиона армян проживает здесь. Вчера говорили, я хочу сказать, знаете, вот, статьи, вот а, ч... в вашей статье, в Армении чуть больше, 3 миллиона 200 3 миллиона двести Это по армянским оценкам. Да. А По ваше... да, а это... нашим меньше. Нет, правда. Это, правда. это не шутка, не... Это... не ирония никакая. Это правда, 500 тысяч человек зимой э... живет. Не-не-не, не зимой, вообще, постоянно. <говорит> кто президент армян? Такой вопрос. Путин задал, металлический, угу. что он есть президент армян. И теперь он прав. Главный вопрос только в том, Сможет ли Путин сделать так, чтобы жизнь людей стала лучше? Если сделает, то в каком бы виде он этого не преподнес? Советский Союз, Российская Империя. Э, как бы то ни сделал. главное, чтобы э, людям было выгодно. Людям, а когда людям невыгодно, они выходят на, на майдан. Так что это надо знать. Главное, чтобы делать э, что-то для людей. У людей просто развились все такие мысли, типа вот, сказочные мысли о том, что, э, например, президент он всегда должен быть благородным человеком, добрым и сострадательным. А, я вот всегда думал, э, можно ли избежать кровопролития, там войны. На самом деле нельзя, потому что э, вот ты всех убеждаешь, убеждаешь, убеждаешь, они не выгодно. да, они хотят да, взять да. А тебя. На лопатки положить. Если ты президент, ты будешь готов пойти на все, правильно? Тогда получается, что Путин, возможно, часто шел на такие, знаете, не очень приятные поступки, которые не афишируются. Путин победил Чечню и обратно присоединил, потому что были теракты. Теракты... В России, когда дома взрывались, чтобы у людей была такая смута, страх, и они хотели бы уже пойти до конца, да, чтобы отвоеваться с Чечни. На самом деле, это им не надо было, именно народу. Это нужно было стране, угу. чтобы вернуть Кавказ, потому что после Чечни, чтобы Дагестан и так далее, и тому подобное. Чего добились, да, победили Кавказ в Армения победили Карабах а, и нашего. Но правительства тогда, да, кто вот эту войну победили после независимости все дела, они были за независимую Армению. Они были а, вообще авторами этой независимости. А, то есть вот это вот все дело на площади тогда выходили, типа, за отсоединение Армении от Советского Союза, от России и так далее. Так вот, 27 октября зашли в парламент а, террористы. А, вот, а, Армянские террористы, ну конечно. Но это я помню, это несколько да. лет назад было, да. И в и убили этих вот людей, которые нестили независимость России на самом деле, на своих плечах. А, убили. И ходят слухи, что там присутствует... Это была спецоперация, потому что как могли вооруженные люди знаете, в этот момент сделать свои дела? Убили их... Наверное, это 18. Вся эта заборушка с Чечнёй продолжалась. Uh -huh. Путин выиграл и тут. То есть он а, поставил Армению на колени. Там в Генри база. Пугает нас тем, что вооружает Азербайджан. Uh -huh. а, что типа вот если мы руку берем, это реально. Я видел интервью военного, который по этим делам уполномочен представлять Российскую Федерацию uh -huh. в Армении. То есть вот этот военный человек. Он говорил, что если бы не мы, там, вас бы там турки уничтожили. Но дело в том, что мы и при турках жили как рабы и сейчас живем при, при русских. И в принципе, они бы нас.. Я, я не думаю, что они бы нас так уничтожили, еще как-нибудь. В принципе, я думаю, что мы жили бы так, как сейчас. Давай скажем правду людям. А, на самом деле, почему произошел геноцид армян в османской империи? Сначала скажу о том, что я думаю и мой, о моих источниках информации, что, что я знаю про то, почему Армению так притеснили со стороны Турции, хотели истребить да, и забрали земли, как говорят армяне. На самом деле все как было. Армения хотела сама тоже сделать свои территории, огромную, огромную площадь и территорию Великую Армению. Реально была такая возможность. И мы решили воспользоваться ей. Воспользоваться случаем, это вообще наш конек армянский. Но вот это мы есть решили. хитрость, вот мы воспользуемся ситуацией всегда. Почему бы и нет. И как только они поняли, что за движуха тут творится, армяне хотят себе османскую империю захватить. Они начали истреблять. Смысл был в том, чтобы не то чтобы уничтожить там до конца Армению, а слабить ее. Mm -hmm. Или э, отбить желание. Отбить желание... Э, mm -hmm. Так вот, этот метод сейчас везде и применяется. С той же yeah. Чечневой это все отбивание желаний в чем-либо. Да, амбас почему? Что mm -hmm. люди уехали оттуда. Yeah. Вот. Не будет людей – территория будет свободна. И вот то же самое было в связи. Тогда дед мог жениться, например, на своей мучке. В языческом обществе армянском это было абсолютно нормально. Вот. Я серьезно говорю. Это язычники тоже не отрицают. Многоженство запрещено было. Многоженство было, притом, ужасное многоженство. Даже была такая традиция. Это все, я говорю то, что я слышал от язычников. Что когда в семье была женщина, которая, или девушка, которая не вышла замуж, и вот отдали армии, чтобы она забеременела от какого-то воина, от солдата, чтобы обязательно женщина должна рожать, понятно, да? чтобы женщина не осталось девочки. Вот. такая традиция тоже была. Вот не считая вот всякие вот эти жертвоприношения, ритуальную проституцию и так далее, далее которая была в языческой религии. Вот. не знаю, что были определенные там праздники. Да, посвященный Анагиту, Астригу, когда вот э, было раскутство. Э, и нормальные люди, которые все это видели, например, да, э, видели вот эту жизнь, которую живет тогда народ, да, и, и жизнь, которую ведут христиане. Да. Понятно, что нравственный закон есть сердце любого человека, вне зависимости от вероисповедания. И нравственный человек, когда видит э, поведение разных религиозных сообществ, конечно, он будет выбирать тот, который больше больше нравственное, это понятное дело. И, и, и поэтому я и говорю, многие, многие люди приняли христианство.